Давай. Завершение. Завершение третьего сета. Мы вот еще все ниже, ниже, ниже, упираемся в кости затылочные. И тут в мышцы видно Вот видишь, вытягиваем шею. У них некоторых девушек прям видно, что на 2-3 сантиметра вытягивается. Да и тут тоже видно. Доходим до костей кремиальных. Смысл нам кость от кости тянуть. То есть вот именно вот так. Если рука, у кого-то шея длинная, рука вот так не, не, не умещается, да, то можно вот так упереться. Вот, тянем шею и спиралевидными движениями маленькими уходим назад. Успокаиваем человека, сливаем лимфу. Вот, к слову, скажу, что точки все продавливать совсем не обязательно, да, их, их это как избыточно, они давятся только в том случае, если проблема у человека с какой-то с одной стороны, да, то есть с этой стороны тогда не надо эту точку давить, а с этой надо. С шеей, например, да, тут тут вот не надо давить, а, например, трапеция зажата и плечо зажато. Тогда продавливаем вот эту точку здесь. Вот, попал, попал. Ну, я автоматически нахожу. Вот, то есть триггерные точки это только для той болевой зоны, да, не надо их все подряд продавливать. И... На этом э, массаж шейно-воротниковой зоны, то есть до лопаток, да, вот наша зона, закончился, если человек заказывал именно шейно-воротниковую зону. А если он заказывал массаж спины, то мы работали от ягодиц до головы, да, то мы должны вернуться обратно, это будет у нас сет номер 4, я вам напишу на доске, да, мы уже вернулись обратно и уже там у нас начнутся растягивающие всякие движения для декомпрессии и по всей спине. Ну, это будет... В следующем свете, поэтому не теряйтесь, подписывайтесь, ставьте нам лайки, жмите на колокольчик, чтобы всегда быть уведомленным о новых полезных видео от Олега Лафа Гудвина. А я с вами не пищаюсь, увидимся в следующем видео.